Здравствуйте, дорогие мои девочки. Итак, перед вами сегодня мое новое видео под названием Любовный прогноз на будущий месяц. Значит, это будет видео на январь 2022 года. Прогнозировать я буду на своих авторских картах. Называются которые, которые колода называется Океан Любви. Итак, начнем. Тайминга не будет. Я буду ложить вот так цифру. Итак, для всех знаков зодиака будет это мое видео. У кого есть вопросы, пишите под видео мне. Или пишите на e-mail. Или пишите в WhatsApp. Ну, в WhatsApp обычно это мне пишут, по когда реально на консультацию человек записывается. Итак, любовный прогноз. Мы будем работать как бы на две плоскости. Это как две ситуации на, на одной монете. Хорошее и плохое. Аверс, реверс и вот так вот. Хотя там слово, наверное, другое. Ну ладно. Значит, так. Что будет? Будет секс будут небольшие разногласия во второй части то есть первая часть месяца она более благоприятная в теме любовь такая искренняя и такая пламенная вторая часть э, месяца э, будет не, небольшие могут быть разногласия в теме куда деньги тратить и что такое семейный бюджет это для тех кто не познакомился для тех кто познакомился Будет весело и хорошо, но единственное, может быть, в конце января не стоит у своего нового знакомого очень сильно, как сказать, ну, вот как Леди Винтер такую не включать и не искать, откуда доходы, а где-то, может, заначки, то есть это еще не время. Что у вас не будет? Не будет в этот месяц большой, большой ревности, и не будет каких-то судьбоносных помех. Вообще смотрите, как две карты сочетаются по рисунку. Да? Здесь больше как сакура, здесь больше тоже то ли же смин, то ли что нарисовано. Такие легкие цветы, легкие. И по факту они только разного цвета, но цветы-то почти одни и те же. То есть ревность это то, что нам мы ставим, становимся бледнее, злее, это высушивает нашу кровь, это жрет нашу нервную систему. И, то есть этого в больших размерах не будет, и не будет каких-то судьбоносных, каких-то кармических помех. То есть в общем-то, дорогие мои, я хочу сказать, дорогие мои Овнихи, мне нравится прогноз на январь. Буду вот сюда откладывать. Вот Теперь тельчихи. Уважаемые тельчихи. Итак, любовный прогноз. Итак, человек вас нуждается. То есть что будет? Будет понимание, что человеку без вас плохо. Также будет очень актуальна тема «Интересная карта». И здесь привязана погремушечка. То есть будет актуаль, актуален момент рождения Или если у вас уже есть детки или появились то ваш муж ваш мужчина будет очень активно в принципе во второй части месяца помогать это очень хорошо если кто-то желает тема беременности вторая часть месяца она благоприятна для этой теме для этой теме темы то есть вам как для женщины будет ну как сказать ну может быть и приятно может быть и нужно понимание что мужчина вот без вас вот тоже особо никуда для тех, кто не познакомился, хочу сказать, что тут по такой конфигурации может быть знакомство с человеком, если с нуля, да, Знакомство с человеком, который может быть слабже вас в материальном моменте каком-то, в энергетическом моменте. И тут надо понять, потянете ли вы его, нужен ли вам он вот такой вот, да. И поэтому также вторая часть месяца сохраняется тема оплодотворения, то есть кто недавно будет знакомиться, то есть именно в самом январе. Если вам это не надо, обратите внимание на эту тему, то есть Повыше она тут просмотрите, проработайте. Что не будет в больших каких-то количествах? Не будет, а, значит... Ну вот, кошка позится. Не будет какой-то гиперпламенной любви. Будет все понятно. В январе вам будет понятно в ваших чувствах. Как он вас любит, как он вас не любит. Я пущу кошку, она нам не даст, просто покой. Ну иди сюда, иди, зачем? Да, и чем мы хотим? У тут съемки. Любит вот она сниматься. Приучила ее, как говорится. То есть... Вообще, конечно, эта карта такая свиданий. Свиданий. То есть большого количества свиданий я не вижу для тех, кто будет с нуля знакомиться. Вы как-то познакомитесь, и все вам станет понятно. И еще не будет... Не будет каких-то ваших... Не будет ваших каких-то... Иди отсюда. Не, не будет ваших каких-то качаний, сомнений. То есть все в январе будет понятно и вам, и ему. Я бы даже сказала, что исходя из того, что пламенные карты перешли в отсек, не будет. Возможно, тут и не надо к мужчине приставать. Ты меня лют ты меня не лю. Как-то быть более... Кто подсматривает за мной? Как-то более быть, может быть, ну приземлиться немножко, дорогая моя тельчиха. Вы и так земной знак зодиака, конечно. Но вот тут не летай в каких-то в облаках, я бы вот так сказала. Карты сигналят. Не летай в облаках, будь реальная, будь земная. И этим ты притянешь, этим ты его за... зацепишь, даже так вот сказала. Теперь информация для наших... Близнячих, я бы сказала, близнячих. Итак, наши близнечихи. Что будет? Будет такой момент, что... Радостно. Это карта такая радости, букетов, подарков. Дорогие мои, вот тут подарки, подношения, чтобы вас задобрить в прямом смысле слова. И, но будет, может быть, намек, или вы уже из прошлых месяцев знаете, что мужчина от вас хочет. Он хочет, чтобы вы в чем-то поменялись, может быть, даже внешне. Или если вы внешне очень много меняетесь, может быть, там слишком не увлекаетесь всякими ботоксами, гиалуроновыми моментами. То есть во второй части, Месяца января, дорогие мои близнячихи, если вам захочется, в общем, как бы меняй стратегию, меняй что-то во внешности, поменяй, если большие губы, сделай поменьше губы. Если ты была ну, на ну, более спортивном виде, допустим, стиле одевалась, может, надо больше женственности, юбочку какую-то приспособить, что-то женское на себя там, может какие-то кольца, серьги, ну что-то такое, притяни своей новизной. Вот это будет, это будет. И, и первая часть много каких-то подарков вам. Те, кто не познакомился, еще первая часть месяца дает там шанс познакомиться со щедрым человеком. И что, скорее всего, не будет... Не будет каких-то врагов, если у вас есть враги в виде, скажем, родственников, враги вашего союза, они откатятся от вас в январе, они будут заниматься своими какими-то другими делами, да? И не будет каких-то поэтому больших помех. То есть вы вдвоем занимаетесь друг с другом. Это очень хорошо. Или занимаетесь собой для него. Очень интересный тут момент. То есть каких-то больших помех не будет. Даже если вы познакомитесь с нуля с каким-то мужчиной, с каким-то статусом, конечно, я надеюсь, не жена там, то никто ничего не поймет и родня еще не впряжется в какой-то длительный марафон. По-вашему с ним.. Разъединению, дорогие мои. У кого есть... Э, если я вот сейчас говорю и цепляю ваши какие-то похожести, ваших любовных историй, ях, обязательно обращайтесь ко мне на, личные, на личную консультацию. Я буду объяснять, где у вас блокировки и что с этим делать. Теперь на повестке момента наши рачихи. Так, надо пойти... так, рачихи. Ох, это хорошо, когда вот так. Но это на, на негативной линии легло. Буду объяснять. Что же будет? Ах. Кто еще не познакомился, вторая часть месяца может дать вам много шансов теме познакомиться. Такая нежная влюбленность, лепестки падают, розы летают, какие-то красивые шарики летают, и бабочки в животе летают, и такие бусинки вокруг. То есть как-то празднично, весело, прекрасно. Первая часть месяца дает платонические. То есть я вам советую знакомиться не в первой часть месяца, а во второй. Потому что первая часть может дать платонические отношения. Это когда мужчина в вас влюбляется, но он боится приблизиться или боится вам признаться. И это может длиться чуть ли не 2-3 года, и вам это 100 лет не надо. Поэтому вот такая ситуация. То есть что будет? Для тех, кто глубоко в браке, ну, скажем так, вторая часть месяца будет более телесная, более яркая, более радостная. радостная. А первая часть месяца, ну, когда мы, находи, находясь в браке, несем свои ответственности. Может быть, немножко мужу надо иногда подстегнуть мужа и объяснять ему и его ответственности. Я не говорю, что это карта какого-то конфликта. Эта карта, на ней нарисован кусок такой, как сказать, колонны такой греческой философской, да, как вот памятник какой-то, эффект такой памятника, да. То есть, в принципе, конечно, она холодная колонна, мраморная, красивая, но толку нет. Может быть, у нас мужчина ходит по дому, а вот он только себя любит, не хочет ни гвоздь, ничего забить. Может быть, зарплату он приносит, но вам чего-то, дорогая моя, не хватает. Вот это та самая история. И чего не будет... Первая часть, смотрите, как точно первая часть не будет пламенной любви, подтверждает вот эту карту. вот И не надо ее ждать, и не надо раскачивать своих уже сформировавшихся партнеров на это люлю -лю, не люлю, -лю, вот это ты меня не любишь, там что-то такое. Для этого у вас вторая часть месяца, дорогие мои женщины, для активности какой-то, активных, может быть, порывов, может быть, даже просьб к мужчине. И вторая часть месяца не дает эффект погремушки детской, то есть не дает эффект беременности. Это очень хорошо. Это хорошо. То есть, во всяком случае, с мужчиной не надо эту тему во второй части месяца э -э обсуждать. Если он заводит этот разговор, ну, можно поговорить и сказать, что на всю воля Создателя. Теперь информация... Тих -тих -тих. Разыгралась моя кошка теперь информация для наших львиц. Ох, дорогие мои львицы. Львицы, дорогие мои, кстати, ну не просто вам, не просто. Часто вас амбиции зашкаливают, они впереди вас. Вы ничего не можете с этим делать. Яркий, очень ярко, темпераментный он огненный знак. И вот такая история. Итак, дорогие мои львицы, что будет, что не будет. Первая часть месяца может дать влюбленность. Но, дорогие мои, она пройдет через какие-то страдания, через какие-то сложные для вас решения. И, может быть, мужчина старше вас, и вам это не понравится, если мужчина кто будет знакомиться, да? Не надо это осуждать здесь. Вы потом поймете плюсы этих отношений. Вот. Это первая часть. И вторая тоже... Сердечко, сердечко, вообще хочу сказать, дорогие мои львицы, может быть, даже надо рискнуть в январе и приблизить к себе какого-то человека. Я скажу так аккуратно. Если будут сомнения, можете проконсультироваться у меня потом в WhatsApp или в Telegram, но, за, но заранее надо узнать цифры рождения вашего, вашего половинки, так сказать, вашего кандидата в вашей половинки. Для тех, кто уже глубоко в отношениях, в общем-то, мягкие карты, если у вас, дорогие мои львицы, идут, будут идти в январе внешние какие-то внешние напряги, там, в работе или в отношениях вообще с посторонними людьми. Это вам такие карты, вам подсказка, жмись к своему мужику, жмись к своему мужу, извиняюсь, если не так как-то грубо сказала, жмитесь к своей половинке, ищите там защиту, ищите там понимание, ищите там даже сострадание, скажем так. И что не будет в больших количествах? но это такой эгоизм, то есть вот эгоизм выключайте, да, его не будет. Может быть, интересуйся другими, судьбой других близких тебя людей, да. То есть, в принципе, эта карта такая эгоистичная. Она называется, что ты сама как бы не любишь, да. То есть, а ты люби, вот выключай, когда ты сама не любишь. И чего не будет, вторая часть, ребенок погремушка не будет любви на фоне детей, не будет любви на фоне беременности, во всяком случае, и вообще может не быть беременности, вторая часть, часть января. Вот такие, такие вот прогнозы, дорогие мои. Теперь на повестке момента наши уважаемые девы, прагматичные девы. Что же у вас там? Что вам январь готовит? Ну, значит, какая-то немножко может быть перемена. Первая часть месяца. Что-то может быть медленно идет, но меняется. Кто-то сверху защищает. Видите, крыло нарисовано, да? Цветы как знак любви и крыло. То ли ангела, то ли судьбы. То, что. То есть, какие-то получите подсказки. То есть, может быть, кто-то и познакомится. Почему нет? Но познакомится тот, кто кого-то, кто от, хотя бы в мыслях из жадности, допустим. Мы, бывает, не можем отпустить старого партнера, предыдущую историю. Отпускайте и тогда в январе получите. Может, какой-то компании на какой-то тусовке, на чем-то дне, дне рождения, на чем-то банкете, скажем так. Это первая часть. Очень она такая судьбоносная, как бы, ну, перемены. Не, не, не бойся, их они, может, не резкие, может, только вот вам покажут человека, а потом этот человек второй, ну, позже где-то там, не знаю, февраль-март проявится, скажем так. Вторая часть. Вторая часть месяца – это прекрасный секс. Тут, видите, клубничка нарисована и все вместе. То есть, может быть, спускайтесь во все тяжкие и ложитесь в постель с человеком может быть, ну, как вариант. То есть, потому что вы такие часто чистоплюйные такие много взвешивающие, недоверчивые, скажем так, брезгливые, то есть, тут, вот тут я хочу сказать, может быть, ляг с человеком и очень даже не пожалеешь. А для тех, кто глубоко в отношениях находится, ну, я бы сказала, что, а, еще раз напомню, первая часть месяца какие-то будут защиты от каких-то сил, высших сил вашим отношениям. Если будет какой-то подарок вашей семье, ну, даже в виде, извиняюсь, наследства, может быть, и так, да. Первая часть или, может быть, вы очень хорошо, наконец-то договоритесь со своим мужчиной, найдете общий язык на какой-то теме. Это тоже хорошо. Первая часть мне об этом рассказывает. Но ну, а вторая часть говорит, ну, не зажимай мужика, пора и, знаешь, какие-то эротические истории тут включать. Если вы там поругались или у вас какие-то, из-за каких-то обид у вас произошло меньше, извиняюсь, в сексуальных отношений. И что не будет? И что не будет. Если ваш мужчина качался отпускать вам его или нет, с кем вы вот живете больше двух-трех лет, то пока, значит, не надо его отпускать. То есть он сам и не уйдет. Да? И появится страсть. Это как будто будет новый этап. То есть страсть появится, но что... смотрите, дорогая моя дива, чтобы на фоне взлета страсти у вас не появилась ревность. Ревность, кстати, конечно, сюда относятся и к тем, кто познакомится только вот в январе. Смотрите, чтобы вот этой ревностью вы не вспугнули человека, не пережали ситуацию, чтобы не произошло пережатие. Вот тут такой момент. Теперь на повестке момента наши осторожные весы которым я часто советую, и сам ищи выгоду, и будет тебе комфортнее, и будет тебе понятнее, понятливее в, этом, в этой жизни. Итак, Итак, что будет? А, возможно, в, благодаря каким-то ситуациям, а вообще, конечно, январь для вас квадратурный месяц, январь будет вас немножко подпихивать, подталкивать, э благодаря общему социальным каким-то ситуациям, меняться, может даже модное что-то купить, не знаю, пальтишко новое или что, ну допустим, да, или сапоги новые в какой-то конфигурации. То есть смотрите, что будет, будут перемены. Конечно, у нас сейчас прогноз идет про любовь. Вот какие-то перемены в отношениях, да. И еще вторая часть месяца очень заактивизируется «Враг против». Эту карту я называю. Она называется «Враг против», когда ваш венок, как союз как кольцо – Какие-то вот разрывы происходят в этой красивой ленточке, которая поддерживает, которая оплетает в венок отношений. И вот какая-то сволочь приближается. То ли сплетни, то ли мужика вашего мужчину начинают накручивать родственницы, то ли вас ваша мама начинает накручивать. То есть я бы даже сказала, вот благодаря этому вторая часть месяца Береги отношения, потому что враг против. Враг Врагу не нравится, что у вас сильный союз, что у вас большие перспективы, когда вы вместе. А теперь информация для тех, кто еще не познакомился. Ну, я скажу так. Если вы хотите знакомиться, то тут больше подходит первая часть и э, первая половина месяца, и... Возможно, эта карта говорит, дорогая моя женщина-весы-девушка, может быть, снизь, снизь, поменяй планку, какого же ты парня хочешь. Что-то поменяй, и тогда ты его встретишь. Что-то где-то застряло, может быть, слишком желаний, допустим, большого большого материального потенциала, и это вас вот сбивает, вам вот прицелы, прицелы сбивает, и даже тот, кто по судьбе вас тянет, невидимые какие-то силы, ваш сценарий, вы, может быть, благодаря... Вот такая карта, это, то есть, может быть, вы, благодаря своим каким-то запросам, не вписываетесь в свой сценарий, и поэтому вам не могут никого подвести. Да? вот тут такой момент. А теперь что же не будет? Не будет качаний в ситуации. Люблю, не люблю, все как-то четко, все четко. Вы, если встретите, вы сразу поймете мой, не мой. Там не будет сомнений, к счастью. И не будет гиперрадостных отношений. То есть, дорогие мои, вот так смотрю и так смотрю, да? То есть еще раз повторю, дорогие мои женщины-девушки-весы, я не советую вам знакомиться во второй части января, чтобы не было каких-то проблем и не было нерадостных отношений, да? чтобы не тянулся какой-то сценарий, который вам не нужен, а он тянется, и тот человек не знает, что с вами делать, и вы не знаете, что, что вообще с этим делать. Может, кого-то пора на три буквы послать, да? И нажить себе врага. То есть вот вторая часть месяца очень осторожно. Если только какой то 2-3 года назад вы знали какой-то вот человек конкретный, которого вы уже знали. А с нуля тут я не советую. Теперь информация для наших женщин, интересных женщин, скорпиошек. Вредненьких, конечно. Дорогие мои скорпиончики, Скорпиошечки. Вы же любого сожрете, сами знаете. Итак, первая часть января рассказывает мне про карта платонической любви. То есть даже если вы встретите человека, это вы будете присматриваться, принюхиваться, а надо, не надо, а может даже просто это отношение по интересам, а любовь там где-то сзади. Может быть так, но вторая часть месяца, дорогие мои, и для тех, кто с нуля знакомится, и для тех, кто в браке, в отношениях, вторая часть месяца говорит мне об активных половых отношениях, о активном желании и происхождении секса, и это хорошо. То есть здесь присматриваемся, здесь уже все так активно пошло. Это относится для тех, кто уже в отношениях, но может быть первая часть месяца, а может быть пока там все новый год все праздники пройдут вам не до секса не до каких-то таких любовных э, игрищ заигрываний и каких-то как сказать как два, когда два голубка тут больше как-то и через расстояние через какой-то вот между да через вот какой-то невидимый бордюрчик то есть но это не значит, что вас не любят, дорогая мои. Вот не, не значит это. Это уважение. В этой карте есть доля уважения. То есть, дорогие мои, в принципе, знакомиться лучше... Во втор... Кто с нуля, с карпюшечки, знакомиться во второй части месяца. Первая как-то не для этого. То есть первое, вы можете познакомиться, но потом выяснится, что человек к вам подошел с какой-то немножко с другой целью, а не просто там любовь, морковь, что-то там еще. Ему из-под вас будет нужно. И что не будет? Не будет. Первый меся... Первая часть месяца не будет ощущения, что ты нужна вот этого притягательности, этой вот теплоты, как я уже и сказала. И второй... И вторая карта, вторая часть месяца января, не будет кого-то, вы не сможете отпустить от себя. Если у вас два мужчины, вы не сможете, допустим, бывает и так, и вы не знаете, с кем остаться, вторая часть месяца не даст вам ответов на этот вопрос. По этому вопросу предлагаю обратиться ко мне на платную, да, платную, но очень качественную, не пожалеете, консультацию в WhatsApp. Теперь на повестке момента наши стрельцы, которые любят радость, яркость, потому что огонь берет свое, огненный знак этого не хухры-мухры. Итак, смотрите, прямо три взялось карты, ну хорошо. Очень интересно. Ну, значит так. Первая часть января. Если мужчина уходил и сомневался, он вернется. Также это подсказка к тем, кто давно разбежался, кто-то всплывет и вернется. Тот человек, с которым у вас был секс, с которым у вас были реально любовные отношения. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца какая-то она более уводит вас от слова «любовь», а в какие-то материальщины – может быть жизнь вас так как-то что-то такое вам сделает или выдаст такой урок, где вы будете решать с кем мне быть или если с ним, то надо нажать и что-то вышибать, какие-то материальные тут дивиденды. То есть, дорогие мои, вот такая вторая часть месяца будет основана, когда ну, вы как девушка-женщина, вам не любовь в голове будет, а решение каких-то вариантов. Если вы с нуля будете знакомиться, ну, возможно, еще раз повторю, первый месяц кто-то придет, вернется, первая часть месяца, вторая часть января, это, если вы будете знакомиться, то знакомьтесь с человеком материально в два раза больше упакованным, чем вы, это вам подсказка. Вот такая подсказка. Если вы глубоко в отношениях, то, может быть, первая часть месяца рассказывает мне через мои любимые авторские карты, она мне рассказывает, что в отношениях, может быть, возврат, возврат назад в теплое что-то раньше, что было, больше сочувствия, больше понимания, больше теплоты в глазах, что не будет. Первая часть месяца не будет что-то связано с магиями, не будет каких-то опасностей от сглазов, от порч, Скажем так, вот это не будет соприкосновение вас и соприкосновение ваших сложившихся или складывающихся отношений огня любви с, каким с какими-то черными силами. И не будет, вторая часть месяца не будет мужчина за вами наблюдать и мечтать с вами познакомиться. А вот просто, может, даже вы идите первое и знакомьтесь. Тут очень интересно. Возможно, вам надо сделать первый шаг. это особ... Итак, ты нужна первая часть месяца, ты нужно включай в себе мать Терезу. Может быть, надо помочь человеку в чем-то поддержать в чем-то. То есть включай мать Терезу. Возможно, кто еще сильно не познакомился или кто-то кому-то, кто-то кому-то издалека, может быть, студентка какая-то вот сейчас смотрит и чувствует, что какой-то студент на нее посматривает, да? Возможно, это будет период познакомиться, а может быть, в какой-то компании вас судьба забросит, и вы соединитесь, подойдете ближе друг к другу, да? Вторая часть января интересная карта, которая говорит, пора отпустить. Дорогие мои... Может, у кого сильно мужик сто лет пьет и вам надоело. Вы не можете, может, и вы кодировали, возили, бродили с ним, прощали. Может быть, задумайтесь, может быть, пора. Новый год начинается, Новый год, начинается вообще с января, как бы календарный. Может быть, действительно пора отпустить и выключать в себе эти боял. боя боязни, боялки, такие от слов боязнь, да? Потому что вам, конечно, сложно, вы очень консервативный знак, вы привыкаете к тому, что вы привыкаете, вам вы очень внутренне боитесь каких-то разворотов, изменений в жизни, но бывают ситуации, которые, может быть, пора кого-то отпустить. Я не утверждаю, что, может быть, это история как про товарища Лепса, но, может быть, когда женщинам надоедает там, прощать измены или пьянство, задумай, во всяком случае, задумай. Да? задумайтесь а познакомиться больше первая э, первая часть месяца для тех кто хочет с нуля знакомиться и что у вас не будет не будет какой-то страсти в этом месяце э, но и не будет ощущения что ты такая одна никому не нужна то есть даже если вы будете кого-то от себя отпускать допустим у вас в голове появится, а может уже давно есть, история с альтернативой или может быть такая радость будет, ой, ну наконец-то 2-3 года сама для себя поживу и не надо там ни за кого не переживать, ночью не спать там, не убиваться, то есть не надеяться зазря в космос на что-то, да, то есть вот тут такое вот, это неплохо, то есть так не будет, что ты одна любишь, а будет кто-то, кому-то ты нужна, по-любому останешься. Это очень мне нравится. Теперь информация для наших уважаемых водолейш, водолейш наших непростых, скажу вам, дорогие мои водолейшие, и вам не просто тоже, и с вами тоже. Вы порывистые на эмоциях, на, на наитиях таких бау вас иногда несет. Итак, что же будет? У кто глубоко в отношениях, будет продолжение отношений, все впереди. Возможно, это мне нравится карта, перед вами поле, путь недолгий, но в нем много богатств, много интересов, в нем много подарков, поборов, подношений, собирательств, очень хорошо, всякое есть, но и... Подсолнух как символ плодородия, да, символ богатства определенного. То есть, возможно, первая часть месяца я вас призываю со своим мужчиной, с которым вы давно уже проживаете, вместе под одной крышей, какой-то новый план у вас появится. Ну, допустим, может быть, какую-то дачу купить или если у вас есть какой-то выезд за город, а может быть там что-то подстроить, перестроить, а может, ну, ее эту теплицу она задолбала, а просто лужок там сделаем, и будем иногда там на шезлонгах загорать, балдеть, да. То есть вот ставьте какие-то планы, очень хорошо, они вас обгерчают. и они будут притворяться в ближайшие 5-6 лет точно. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца дает карту влюбленности. То есть, дорогие мои, в принципе, водолей, кто хочет познакомиться, и первая часть, и вторая часть января, говорит, иди знакомься. Просто вторая часть, она более такая яркая, она более магнитная, она такая вау, она такая сумасшедшая любовь. Ну, дорогие мои, скажу честно, что сумасшедшая любовь, Бывает, что часто быстро заканчивается, но это на всякий случай. И вообще это период такой влюбленности, когда даже может и семейную водолейшую потянет налево-направо. Вот тут, дорогие мои, осторожно. И что же не будет-то? Не будет того, что мужчина издалека за вами нас наблюдает. Ну, некоторые девушки, которые мечтают, вот он на меня смотрит, смотрит он все. Ох, он думает выбирать меня, не выбирать. Вот такие, знаете, девичьи страдания. То есть первая часть, никто за вами, и может и из бывших не будет наблюдать. Может сейчас кого-то чем-то обрадовало. И вторая часть, карта ты самолюбишь. То есть вот это эгоизм, у вас будет выключаться и вторая часть месяца еще раз подтверждение, что там период влюбленности или любви, может быть, любовной эйфории. По-любому это хорошо. Сейчас. Момент. Алло, алло. Алло, подожди, я вам перезвоню через пять минут. Сейчас я перезвоню. Теперь на повестке момента наши мудрые, наимудрейшие, интригующие часто рыбки. Иногда даже сами такие дебри залезут, потом не знают, как оттуда выбраться. Итак, рыбки. Что же будет, что же не будет. Первая часть месяца дает страсть. Страсть бушуют. И вторая часть месяца, мне нравится эта карта, это фортуна. Но это любовная такая фортуна, больше счастья, больше удачи. Но я вам скажу так, кто с нуля знакомится, если вы познакомитесь во второй части января, этот человек может у вас быть ненадолго, то есть присмотритесь, хорошо ли он. Вышел из прошлых отношений, ну вообще вышел ли он до конца из прошлых отношений, или может его какая-то девушка-дама преследует, идет по пятам, или даже если это бывшая жена, может быть она вот так его будет регулярно вытягивать, чтобы разломать ваши отношения, так тоже бывает. То есть вот такой момент. Для тех, кто глубоко в отношениях, хочу сказать, что первая часть месяца, она более благоприятна для любви, для семьи, она такая с искоркой, она такая вау. И она такая расширяющая. Я вообще хочу сказать, дорогие мои, что многие рыбки будут, кто вот в отношениях, не расписавшись, может даже в январе будут назначать свадьбы. Это тоже есть такая тут вот тенденция. Вообще это хорошо. Это хорошо. Но э, семейные рыбки, вторая часть месяца, ну, может быть, не надо от мужа э, ждать частых, и много, и много каких-то признаний в любви. Вот и так все неплохо идет. То есть не... Ну вот и э, что не будет? То есть не будет каких-то очень больших, может быть, перемен. Может быть, вам и не надо э, в чем-то. Ну, то есть, может быть, кому-то в чем-то не надо меняться. Вот тут, конечно, смотрите, можно свадьбу на назначать. То есть не меняйтесь другой перед партнером. Это же у нас любовная тема все-таки. То есть, а может быть и не получится поменяться, даже если вы захотите. И не будет тут платонической любви, партнер от вас захочет реального вот и соприкосновения, и понимания, и разговоров. То есть и, ну, то есть, как сказать, не будет. Там, где были платонические отношения, они могут перейти в натуральные, в хорошие, в нормальные отношения. Особенно, может быть, это касается э, мартовских рыбок. Потому что у них там еще январь, ну, не так просто еще будет у мартовских рыбок. Вас будет раскачивать что-то внутри, на какие-то выяснения отношений, на какие-то нестандартные, несвойственные поступки по отношению к партнерам или по отношению вообще я и мужчина. То есть тут вот, дорогие мартовские рыбки, держите себя в руках. Вот такой был вам прогноз от Кассандры. И буду благодарна за лайки. Кто подписан, проверяйте. Канал чудит. Бывает, что слетают эти подписки. И буду благодарна за донаты. И до встречи.